Здарова, братишка, сейчас мы будем проходить последнее испытание 14-го ТХ, возможно. Там еще были вопросительные знаки. Значит, в скором времени, как вы знаете, выйдет 15 ТХ. Мы обязательно его затестим. Очень хочется его уже увидеть. Ну что ж, давайте начнем проходить. Слева выпускаем бейби-дракончика, а справа едете на пушку, чтобы э, наш король пошел в отсек с лучницами, где ПВОшечка, арбалет и швырятель. Обязательно. Дальше мы выкидываем с левой стороны королеву, чтобы она пошла именно по левому отсеку. Главное, чтобы она именно там была. Иначе атака, мне кажется, не пойдет. А, дальше. А, просто ждем, пока король прожмет способность. Ну, либо мы прожмем. Так, отлично, прожимаем способность. И в целом можно зайти сверху 10 шарами и ледяной, ледяной лавой. Туда же можно кинуть рейджик. Вот около 10 реальных шариков сзади будут. И рейджик. Сейчас она лопнет, и там уже все будет идеальненько. Так еще и водоворот, все нормально там. Идем вниз, и внизу мы выпускаем лаву, а за ними все шарики. Также выпускаем вардена, охотники Охотниц за головами и а, Дирижабль. Туда же можно использовать рейдж и обязательную проюзовую способность Вардена. Все, забываем про нижнее войск и смотрим за Дирижаблем. Обязательно после его падения выпускаем Невидимость и Клон. А, рейдж я потратил, поэтому немножко долго будет сбивать все. И туда же еще один инвиз в целом. Можно три инвиза туда чп чпухнуть, неважно. Здесь я допустил ошибку. Вот, э, немножко криво попал. Внизу выпускаем чемпиона. И все, просто ждем. Наших войск определенно хватит, чтобы добить оставшиеся построечки. Выпускаем там валечку, можно еще сверху миньончиков там на почисточку. Нормально все будет. Э, в целом, даже если я такую грубую ошибку совершил, не переживайте. Э, у вас все обязательно получится. Даже с моей ошибкой, типа, вот, как я и сказал. И вот даже один просто наш герой, который выжил, чемпион, спокойненько запирает базу. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.